вами войскам, участвовавшим в операции по освобождению Харькова. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей родины. Мерь немецким оккупантам, верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Таллин. Харьков, это здорово! Вася, пиши письма! Харьков, во! Как идут сигнальщики, за небом смотреть! Говорит командир корабля, поздравляю! Матросов старшины офицеров, эскадренного миноносца неистовый! новой победой, одержанной войсками доблестной Красной Армии, Вичмана Заболотного, старшину котельных машинистов Лазарева, сигнальщика Градова, Тарьковчан поздравляю с освобождением родного города. Поздравляю, Градов. Спасибо. Благодарю, товарищ капитан Конец похода, друзья мои, конец похода. А да, скоро и поиски. Приехали, а Харьков — это хорошо. Все пишет, Пимит. Еще одно последнее из Казани. и лет вся конченое. О чем пишем, старший лейтенант? Да так. Что, фрегат Паллада? Личный бортовой журнал. Ну, это будет книга? Ну, куда мне? Я думаю, послать какого-нибудь писателя. Соболеву или Горбату. А вось пригодится. Правый борт, курсовой, 20 шум, двух торпет идут на корабль. Боевая тревога, остается тревога, езду! Право руля! Успеем. Идут с большой дистанции. Торпеды проходят хорошо! Торпеды уходят от корабля! На этот раз пронесло. Малый вперед, Есть! Малый вперед. Отбой боевой тревоги! Есть! Отбой боевой тревоги! Ложиться на курс! Чаю на мошке! едь. Что случилось? Почему стоприли хвост? Шли две торпеды. Как в одной упряжке, ноздря к ноздре. И прошли хорошо. Хорошо, это хорошо. Я смотрю, куда они попадут. В 30-й шпангоут или в 40-й. Они вдруг сворачивают в корму. том-то и дело, что в корму. Спасибо. Данкер-незаможник. Куда был торпедирован? В корму. Транспорт вчера привели в Йокарь. Куда они в корму? Сторожевик 064. Оторвано корма. Что это такое? Идут на шум винтов. Похоже, что принцип акустической мины применен к торпеде. Предположение верное. Это что, новое оружие, что ли? Новое оружие. Товарищи торпеды акустические. Сюрприз. А как от них спасаться? Тринадцатый заповедь, знаете? Не зевай. Вот-вот, стопорить, вот Используя силу инерции, отворачивать, если с близкой дистанции не поможем. Машина, в вашем секторе прозевали. Десять суток строгого ареста. Есть десять суток строго. А хорошо, оказывается, жить на белом свете. Присоединяюсь к вашему заявлению. Да, чуть-чуть и всего конец. здесь солнце светит, небо. Небо такое где-нибудь. Видали, а? Видал. Приходилось. Где, позвольте, спросить? На балочке. Вот на Черном море точно такое было. Слушайте, на Балтике бывает все что угодно. Там гостиница истории, потом Эрмитаж, Александринский театр. А неба там такого нет. А уж красоты такой над курорт-на пляжном бассейном Черного моря нет и не было во все времена и эпохи. Это подмечено точно. Курорт-на пляжный бассейн. Приходилось загорать на артиллерийском пулеметном огне на южном берегу Крыма, а также принимать морские ванны на переходе Севастопольного-Российского. И даже грязевые в окопках под Нальчиком. Так что действительно курортно-пляжный бассейн. Значит, вы испробовали полный санаторный режим? Полный санаторный. Да погодка коварная. Как бы он из той тучи, тройка фрицев не вывалилась. Сигнальщики, за небом смотреть! Гоман <музыка> <Турман> Винцов, <музыка> за небом смотреть! Через час поприходим в базу. Я ведь ко мне в каюту с учебником мореходной астрономии. Есть! После смертельной опасности нужно было культурно отдохнуть, развлечься. Он к себе в каюту и давай там вколачивать морскую прямую. Я пять лет в школе, надоело. Корабль какой-то выходит из залива. Какой-то корабль? 126-й новый выходит из залива. Ваш? Не может быть, нет, ваш, ваш. Товарищ командир корабля, прошу разрешить семафон. Добро. Пашков, давай. Командиру 126-го. Есть командиру 126-го. Привет боевым друзьям. Старший лейтенант Добродон. Лейтенанту Добродомову. Поздравляю. С поздравлением. Привет. От команды лезенцев. Захождение играть. Гарниз захождение. Гордость флота. Е, корабль какой. Бывает жуя. Ух ты! Вот это корабель. Всем кораблям корабель, а? Гордость флота. Вас приветствует старший лейтенант. Ого! Народ из люка выскакивает, как по боевой тревоге. Значит, что-нибудь стоите? Матрос кормы от себя без козырьками. Симофор пишет! читать или нет? да читать, В море все читать, что пишут. Ичный. Привет. От Ласточкина! Ура! Ура! И еще раз ура! Попадет от командира чудак-человек. Но хороший народ? Какой народ? Люди первого класса. Где флотская культура устного рассказа? Месяц с нами ходите, все молчите. Рассказали бы, как осваивали полный санаторный режим? История простая. Служили на Дунае. Часа утра 22 июня ответили на первые выстрелы и с тех пор не расставались. Морская пехота. Одесса, Севастополь, Новороссийск, Нальчик. Но потом нас две роты вместе с командирами прислали сюда на север, дали корабль. Именования у него нет, только номер 126. У нас матросы говорят обязательно потопить такое количество немецких лодок, 126. И потом к номеру приписать одно слово, побед, и у корабля готово название, 126 побед. Матрос он придумает. Ну вот, а значит, после госпиталя приказано служить здесь. Ну что ж, палубы разные, а один. Это верно. Ну вот, сейчас кроется за мыском. Да. Загрустили по родному дому? Да, есть немного. Вот она, живая легенда. Об этом песни петь будет. А про нас не споют? Про нас? Аврал, это Аврал! Занятия-то наши! на музыку не ложится. Северный Кронштадт. Полярная. Лёг, Нет, не видел. Вы сегодня в море не идете? Нет, не идем. Приходят с моря командиры, докладывают о походе, и у всех все нормально. Даже если были боевые соприкосновения с противником. А у вас? Шкарменная да. операция, простое дело. Да. Всегда какие-то неоплодовенные обстоятельства. Эти обстоятельства соответствуют истине, товарищ Нефёдов. Торпеды акустические. Какие? Акустические, товарищ капитан. Море тихое, без ветерка. Спокойный у меня океан. Извещали, что при входе в залив вас атаковали. Был небольшой переполох. А сейчас рада, что вы не вредили. Оказывается, от вас тут не скроешься. Где бы вы ни были, мне вас. Через минуту все известно, хорошее и плохое. Вот он ваш кораблик. Благодарю за внимание. А вы, командир, до сих пор думаете, что это только внимание. Что? Что вы сказали? Я не расслышал. Торпедный катеран в Барангер-Фьорде возвращается в маневренную базу. Потоплено 14 кораблей противника. Потерян катер младшего лейтенанта Искова. Четырнадцать побед? Гаведовым вечером левитан скажет? Да, большой успех. Это что, потери? Да. Просто это у вас получается... Там стихия противника. Здесь просто перенесли на другой стол и спрятали под тряпочку. Обидно. Зачем бы их этим платочком покрыли? Не по морскому. А чем же? Следует эти корабли накрыть военно-морским флагом. Когда корабль долго с моря не возвращается, у меня женщины спрашивают, скажи, Валя, что с ними? Придут ли? Погиб корабль. А я, говорит, не имею права, все знаю, молчу. А другие не спрашивают, а только смотрят. Как смотрят? Я бы отсюда на другую работу попросилась. Меня здесь тоже один корабль интересует. Который? Вот этот. Прошу вас, со мной так шутить не надо. Я не шучу. Сколько мы друг друга знаем, Валер? Скоро год. Неправда. Три с половиной часа я подсчитал. В день нашего знакомства в Мурманске часов около трех ждали катера. Хорошо, что иногда опаздывает катера. Пожалуйста. Потом в апреле виделись минут двадцать. в последний наш приход в базу разговаривали минут семь. Надо встретиться, поговорить. Неистовы идет в море вам подписан приказ. Когда идем? Тринадцать часов. О, пора на корабль. Ну что ж, на берегу в гостях в море дома. Покинем это служебное помещение. Вспомнилось мне одно старинное поморское напутствие. Так моя бабка говорила на прощание морским людям. Сохранно вам ездить по морю. Хорошо? Хорошо. Вот он, ваш кораблик. Буду ждать вас. Счастливого плавания. Благодарю. Мирно! По этому поводу Плажманская механика весь его институт не спят уже неделю. Здравствуйте, командир. Здравствуйте, товарищ вице-адмирал. Пытается эту блоху подковать. Для нас эта штука не новость. Разведка потрудилась еще 1 августа, предупредила флот. Вчера испытывали один прибор. Пока еще не совсем удачно. Но, судя по всему, средство противоакустической торпеды скоро будет найдено. Как живете, командир? Благодарю, товарищ вице-адмирал. Нормально. Нормально. Небось досадаете. Заездило вас начальство. Занимается не очень эффектным делом. Командир... Даю вам важные задания. Немцы передвигают на север один из своих рейдеров. Возможно, повторение прошлогодней попытки терпится. В арктической авиагруппе мало горючего. Противнику это известно. Два танкера, направленные в этот адрес, потоплены немецкими лодками. Поведете танкер на новую землю. Нужно довести невредимым и срочно. Есть. Желаю успеха. Благодарю. Прошите? Да. Градов, вот отнесете этот флаг в скалу в штаб флота. Отдадите лейтенанту Кузьминой лично. Ясно? Есть. Давайте. По вашему приказанию прибыл. Идем в море в 13 часов. Корабль к походу изготовим. Есть! хорошо слушай, Вы сколько времени на неистовом? Два месяца. Ленту на бескозырки пора сменить. Балтийскую спрятать на память, носить северную. Есть. Давайте. Башков! Арест отбывать по возвращении на походе служить. Есть! Давайте. Ты ты. Между прочим, ничего плохого в этом не можно? Мне на вакцину надо. Так уходить не хочется. Вы сегодня в море не идете? Да что ты? Что ты? А да, в прошлый раз ты спрашивал, сказал, приходи завтра. Я пришла, а за рубля нет. Так военная же тая. Ну ты сама посуди. Ну разве можно говорить, когда идешь в море? Но сегодня-то не едешь? Ну, конечно, нет. Где сигнал? Не знаю. Опять обманываешь. Этот сигнал знают все женщины во всех базах и портах. Это же сигнал корабль походу изготовить. Ты только не плачь. Прошу тебя. Здорово, Здорово, Здорово Петя! Здорово, Вася! Перед ребятами неудобно, мама. Офицер. Очень прошу тебя, неудобно, мама. Ну я на вахту должна. Даже не провожу. Ты как будешь поворачивать? Посмотри на кожу. Я тебе платочек выкину. Хорошо. Посмотри. Даже поцеловаться нельзя. Что ты, что ты, Маша? Всем привет. Ну? Только не плачь. Хорошо, ты заснешь. Угу. Ну вот звонят. Набрал. Я пошел. В входит два торпедных катера. На главном вклад командира бригады. Герои Варангер Фьорда. Ну, товарищи, сейчас начнется пальба. У них сегодня 14 побед. Вот, там всякая травка, цитрусы и соответствующий темперамент. А у нас, знаете, на море Баранца апельсины не растут. Мы североморцы, люди рабочие, нагруженники моря. Вот именно, И занятий не из того, вводить за ручку транспорта через позиции подводных лодок противника. Встреча. Да, красота! Да, красиво встречают. Ты, да, гражданин, как? В какой море идете? А тебя зачем знать, в какой мы море идем? отец шел в море, говорят, вернется через год. Где такое море, как оно называется, за нас выходит целый год. <говорит> Есть такое море. Название его особое, задание команды. В это море пойдете? В это море пойдем. Я письмо отцу написал, передайте. Подожди, ты Володька? Володька. Мезенцев. Мезенцев. Сын? Он похож, давай письмо передам. Молодец э гражданин, ты куда? Под материнской надзор. Ты где был? Он делом беги. был занят, беги. отправлял депешу отцу. Пошко. Я делом был занят, отправлял депешу отцу. Ха -ха. Он у меня немного обезьяна. На целый год ушел отец. Кажется, далеко. Далеко? Да, около тысячи миль будет. Всю войну мы с ним на таком примерно расстоянии. Сегодня приехали, снова тысячи. Ну, ничего, здесь говорят, год короткий. Здесь год одни сутки. Полярные ночи, полярный день. Всю войну не видели, Такая обида. Вы его увидите. Давай. Передайте, что устроились, что все у нас в порядке. Хорошо. Незаметно. Пока чемоданы, узелки. Вы знаете, а сколько здесь знакомых? Очень много знакомых. Кажется, что всех уже видела. Верно. Это когда-то жил человек в одном углу всю жизнь. В одном доме рождался и умирал. Придет куда-нибудь, все чужие. А теперь все перезнакомятся. По местам стоять, за сниматься. По местам стоять, за сниматься. Собирай узелки, Володя. Счастливого плавания. А? а это чей сверток? Это не наш. Если здесь лежит, значит, ваш. Здесь в сгущенное молоко незаметно подложили, Да. Ну мы возьмем. Это свое, от своих. Где флот? Мы дома. Мы дома, мы дома, мы дома. В Ленинграде. Мы уже лежали. Пришел какой-то матрос. Кто такой? Откуда? Не знаю. И принес мешок хлеба. Знакомая музыка. Бомбу беше там, в скале. три минуты съемка. К кому женщина? Я спрашиваю, к кому женщина? Отставить ко мне женщина. вас проводить. Благодарю. Вот нас уже разделяет метра четыре бешеного моря баранца Извините, сейчас сниматься. У меня к вам просьба. Там приехала жена командира 126-го с сыном. Они сейчас в скале. Поручаю их вам. Ищу. Сохранно вам ездить в бомбаль. Благодарю. Ничего. Интересный факт. Что, постановили? Хорошо. Постановили. Считать. командира девица правильная. Вон он на мостике. Как я его не узнал? Да матроса. В Ленинграде спас блокадный музей. Ну, смотрел на меня, улыбался. А я его не узнал. Да вон он на мостике. Башков! Где столько хлеба взяли? Со всего крейсера сложились. 842 куска. Моего там кроха была, 20 грамм. По 20 грамм. Прощаться надо. Шел травер семи островов. По данным разведки, на перехват конвою Никитина выходит 8 немецких лодок. Отметьте, выходят. Ну? В глубинное время падать. они не падают. Товарищ капитан второго ранга создается для меня осложненную обстановку. То есть, точнее. Какой-то непрерывный экзамен. А вы что думали? Получили диплом по навигации хорошо, по мореходной астрономии тройка, выпустили вас на флот, одели как единственного сына в богатом семействе, и все. Экзамены кончились. В море оно непрерывно экзаменует. Здесь легкой жизни не будет. Готовьтесь к трудностям, пока не поздно. Ну что там со Штурманом? Так, семейный разговор. Поплавает лет пять, толк будет. Видимость пять кабель-то Задымило море баренца. Здравствуйте, давно не видались. Почти-то приветствую. Закончить зигзаг курс 90 Эй, куда Я пошел вперед смотреть. Крадов, вы что делаете? Гривенники за борт бросают. Царю, не чтоб туман разошелся. Чтобы этого на корабле у меня больше не было. Что еще придумал? Жертвоприношение под флагом Военно-Морского Флота. Есть. торпед не перекрыли. Смотри, смотри. Люди помнить будут. Чего-нибудь еще вы балинкор потопили собственноручно. Вперед смотри. Есть перед Уйди! У по Украине идут. Гузнов 10 будет. 10 будет. Эх, Тамбас! Знаменитые шахтерские места. Украина, Украина. Киев, Полтава. Вот я в молодости с одной девчиной гулял. Как скажет, ридный Ваня, Пидным до дом. Так у меня все внутри переворачивается. Серьезно? Травит. Поленаный фельдфебель Зайденцоп Заявил. Давай, за Интересно получилось. Эй, хорошо! Что он там за Шутки эфира. Ну и корабль. А ведь не его. Жалеешь. Да уж, не гвардейский, <свят> не краснознаменный. <свят> Торпеды и от него отворачиваются. Нет, <свят> <свят> друженик моря. <Ой. свят> ну и что ж, труд в нашей стране тоже за дело считается. Где? На переднем крае? Да на переднем крае поэт, пишет, убей его. А как ты его убьешь? Когда? Шесть узлов, шесть узлов, шесть узлов, да шесть узлов, шесть узлов, шесть узлов, узлов. Из-за какого-то танкера шесть узлов. Дайте-ка наушники, старшина. Есть. Так. Вахтенный офицер, я ушел с мостика. Есть. У вас готово? Готово, товарищ капитан второго рарга? Действуйте, боцман. Есть. Вытравить трос. Гром. Страшный гром. На подводную лодку услышите? Ну, лодку я всегда разберу. Ну, вот и отлично. Непонятно. Пристачу я объясню. В чем дело? РДО. Где-то в море погибают люди. Атакован торпедой. Корабль погружается. Мое место. А дальше? Дальше. А дальше все. На этом обрыв. Должно быть, не успела отработать. И позывных не было? Нет. А место, самое главное, место? И место не показал. Когда принято? Вот только что. Рубки слушаем? слушай. Ладно, идите, может, у них просто связь отказалась. Когда примите извещайте немедленно. Есть. Вот, брат, где он гибнет, сколько до него? 10 миль или 200. Штурман! Записать в журнал принятое РДО о гибели неизвестного корабля. Позывные координаты не указаны. Есть. Сигнальщики За заводной поверхностью смотреть. Да не помочь. Вот идет минута обыкновенной морской службы. Прошла, ничего не случилось. Идет следующее и ничего не случается. И так проходит час, день, сутки, месяц. Ну что ж, можно успокоиться, не напрягать мускулы, мысль, взгляд, но основа нашей трижды проклятой и горячо любимой профессии ожидание. Полной, а они в половинной готовности. Вы должны жить и работать так, как будто в следующую минуту с нами случится то, что происходит сейчас с другим кораблем где-то там в море. Сигнальщики! с заводной поверхностью смотреть! За болотный! Ну что, РДО не приняли? Так ничего. Где-то там в море. командир корабля шифровка можете идти. есть говорит командир корабля штаб флота извещает нас предстоит бой с подводными лодками противника имеющими задание потопить танкер который мы ведем подходим к району в котором возможна первая атака. Сигнальщики, наблюдатели на корме, насчет орудий, несущих боевую готовность, вперед смотрящий, внимание, следить за водной поверхностью, усилить наблюдение за воздухом. Ну вот, начинаются события. Танкер в обиду не дадим! Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! Рейборд курсовой 170, торпеда, Рейборд. идет к корму! Боевая тревога! Есть боевая тревога! Нестань три, обиду! Обе машины, стоп! Есть обе машины, стоп! Акустическая! Торпеды проходим, хорошо! Торпеда уходит от корабля! Понятно? Понятно, почему отвернула торпеда? Понятно? Трещотки у нас за кормой! На большей силы звук! Да! За болотного! Заболотный, шифровка в штаб флота, диктую, средством против акустической торпеды. Шесть узлов. Есть. Закончить зигзаг. Закончить зигзаг. Правый борт курсовой пять шуб подводной лодки. Боевая тревога. Есть боевая тревога. Правый борт курсовой 25 перисков. Обе машины полный вперед. Есть полный вперед. Право руля. Глубинные бомбы тож. Глубинные бомбы на тор. Добежали, добежали пенье, просить маму летели. Лево рулят, циркуляция. Без туда води, вон она, он сука! Коляр! Вкладка контужена! На воде выступил коляр! Держать корабль по следу! Здесь держать корабль по следу. Большое Большой Не руля. Не руля. Есть не бурля. Что? Танкер. И только бы его сейчас другая не утопила. На телеграфии самый полный. Есть самый полный вперед. На целых три мили убежали. И только бы его сейчас другая не. Отбой боевой тревоги. Есть. Отбой боевой тревоги. Курсовой 15, неизвестный силуэт. Смотреть, что за силуэт. Большой Охотник 012. Запрашивают опознаватель. Дать. Есть. Передать. Нордвест от моего курса. Идет подбитая лодка противника. Есть. На воде след соляра. Прошу добить, командир. Есть. 0,11 отвечает. Действую. Иду полным ходом. Ну вот и ладно. У чего тут ладно? Чего там действовать? Действую, лодка готова. Три раза в день. Да. Радиорубка. О чем передавали приказ. Спасибо за болотный. Товарищи матросы, старшины и офицеры Неистова, частями Красной Армии взят в Донбассе, город Сталина. Поздравляю! Старшину первой статьи Кочеткова! Старшину первой статьи Тарапату! С освобождением родного города! Поздравляю Тарапада! Благодарю, товарищ капитан второго ранга. 012 пишет. Хлопка потоплена. А была наша. Лак на всех кораблях один. Понял, что? Да такое что? Как долго не продержаться? Товарищ там Третьего ранга, попробуйте еще шумнуть. Может, на шлюпке откликнуться? Давайте. Шлюпка! Отвечаю. Шлюпка! А ну, подожди, кричать. Это эхо. Вот! Эхо. Отчего на шлюпке молчат? на немецкой лодке. Напрасно кричали. Вот от чего на шлюпки не отвечают. Немцы рядом. Угибают. Товарищи! Ведь моря, в которой вода Одну по противотанковую гранату. Подплыть и верхнюю палубу. Прошу вас. Город Одесса. Тогда освободят. Садовая 24, квартира 6, паре Башлыковой. Передать! Илья Ласточкин погиб, спасая командира, с последней мыслью о ней. Передать. у вас на мостике хороший. Не то, что в машине. Угощайте. Благодарю. Вдох-выдох. Где идем? На подходе к Карским воротам. Конец похода. Конец похода. Рассыльный. Ботмана. Здесь Ботмана. Значит, Карские ворота. А в Москве есть Никитские ворота. Девять часов. Сейчас жена выходит из дома. Идет к трамвайной остановке. Вот подходит трамвай. Она садится и едет на работу. Да, далеко от Никитских-Дакарских. Лево руля! Лево руля! Благодарю за помощь. Товарищи матросы, старшие офицеры. Танкер Желябов проведен через позиции подводных лодок противника и отдал якорь в порту назначения. Поздравляю с выполнением боевого задания. Сегодня команде отдыхать. Завтра налегке, хорошим ходом обратно в Кольской залив. Шо, идем. Совсем другая жизнь. Ну, теперь покажись. Пока руки свободные. Ну, давай выходи в атаку. Давай. Ты что? Что? С кем разговариваешь? Непосредственно с противником. Ха, черт, как завороженный. Прямо так и говорю. Ну, выходи в атаку. Левый борт, курсовой 15. Неизвестный плавающий предмет. Что за предмет смотреть? Шлюпка. Нечто непонятное не разберу никак. Левый борт курсовой 15 плод с людьми. Лево руля. Лево руля. Курс 15. Курс 15. Держать на плод. Держать на плод. Трое. Мертвые. Подходить левым бортом. Есть подходить левым бортом. На воду. Есть шлюпку на воду. Есть шлюбку на воду. Ну что, сын! Вы что хотели? Я дружка навестить. На одном заводе вместе работали. Навещаю. Как его здоровье? Неважно. Общая контузия. Пишет. Кто пишет? Точка тере РДО пишет. Как же я сразу не догадался? Радиорубку. Заболотный. Это старший лейтенант Мак. Прошу прийти в кают-компанию. Да. Прибыл, товарищ старший лейтенант. Садитесь, слушайте. Да, самая. Радиограмма, которую я принял позавчера. Теперь сяд целиком. Иду докладывать командиру. За и старшего лейтенанта его корабль погиб. Ну, сейчас застучит. Вот соберет силы и ступнет. Не может. Я прошу разговаривать тише. Ваш корабль погиб, старший лейтенант. Такие дела. Да, я знаю. Это Филатов. Алёша. А это... Не знаю. А это? Стучи. Стучи. Вот матрос. Так до последнего дыхания будет стучать. Пример выполнения долга. Как его дела? Плохи. Что? Коммоционно-контузионный синдром. А если как-нибудь попонятнее? Сумеречное состояние. Сотрясение мозга. Сделали все? Сделали умбальную пункцию, еще кое-что. Сделал все. Жить будет? Нет. Ведь стучит. Это работает подкорковые центры. Да какие там центры? Это матросская доблесть, он герой. Ему жить надо, тут, понимаете, дело за вами. Я прошу вас, Тише. А остальные как? Остальные в порядке. Откуда у них на нас женщина? Интересная женщина. венцов идите в рубку. Есть. почему вас. Отдыхайте. Вопросов пока не будет. Наберете сил, поговорим, каким образом вы на боевом корабле. Я с Диксона. Метеоролог. Но это потом. Вопросов не задают. А другой матрос? Это Мезенцев. Что же вы раньше не доложили? Сердце. Сердце. Подождите, подождите В чем дело? Парк билет Вот ваш парт-билет Здравствуйте Ну, спрашивайте, где я? Где я? Правильный вопрос Все в порядке, вы на неистовом Ясно Поняли, что живы? Да Вас сняли с плота? Вас и еще двух товарищей. Радисты и пассажирку, вот они здесь. Вот здесь. Филата. Он спит. Екатерина Григорьевна. Я. Ну вот, и перекличка состоялась. Как на вечерней поверке. Еще я. Ты старший лейтенант. Не волнуйте его. Ах, да. Ты на неисту. Мало нас осталось. Где командир? Здесь, здесь, здесь. Корабль затонул на 72 градусе нордовой широты, 51 градусе и 6 секунд остовой долготы. Там на воде люди. Нужно спасти. Я в случае держался на воде 40 часов. Это в каком море? В черном. Я вас прошу сходить в квадрат, где затонул. Там люди. А мы туда идем. Уже два часа, как легли на новый курс. Вы не волнуйтесь. Все будет в полном порядке. Это правда? Да, товарищ командир корабля. Командир есть, а корабля нет. На сегодня хватит. Приказываю вам ни о чем не думать, Отдыхать. Прошу, прошу вас. Что еще? Письмо от сына. Никаких писем. 24, квартира 6, Варвара Башлыкова. Я был в воде. На плоту не было места. Кто ушел с плота? Ласточки. И погиб. Да. Сенушкин. Да. Пишет. Потом вы остались в море с двумя потерявшими сознание людьми. Что вы делали? Я оставила парус. Какой? Откуда парус? На мне куртка была. Вы смеетесь? Нет, я не смеюсь. А дальше. А дальше. А дальше все. Ашан, давай, иду. Товарищ лейтенант, я вам, кстати, одну вещь должна сказать. Говори. Вы Мезенцеву знаете? Знаю. Женский телеграф работает, будто 126-й погиб. Ей все равно ничего сказать не могу. Так она не такая, чтобы с вопросами приставать. А вы просто, когда пойдете мимо, ну там засмеетесь или что-нибудь, понимаете? Славная эта девочка, Маша. Пойдем. Ой, вот она. А ты спокойнее, иди рассказывай что-нибудь. Что говорить? Говори, что хочешь. Во всем Советском Союзе все спят. И только кто в ночной смене работает, тот не спит. Кругом затемнение, звезды. А у нас солнце светит. Ты не волнуйся, рассказывай, что -то. Какая больше польза природе? От дня или от ночи? На фронте сейчас темно, уходят все в ночную разведку. У меня два брата-разведчика. А у нас солнышко. Здравствуйте. Что, не спится, солнышко мешает? Да не спится. Товарищ лейтенант, вы не знаете, где корабль один? Мне бы только узнать. Из Архангельска девушка приезжала, женский телеграф опять работает. Слух пошел, что его потопили. Гитлер по радио объявил. Какой корабль? Подожди, плакать. Мистер. Корабль. Пойдем дежурить. До свидания, товарищ Кузьмина. До свидания, товарищ Михайловский. Наше с вами дежурство, товарищ Лейтенант, начинается в обстановке фантастической. Вот что я обнаружил. Где был Никитин вчера в 12.40? Строго на от Карских ворот. В 64 милях. А он докладывает, что 126-й погиб к норду от острова Вайгач. Как можно на таком расстоянии наблюдать различные волнующие морские происшествия? У всех как у людей, а у него с поворотом. Бывает обстоятельства? Там военная операция. Какие там обстоятельства? Мирно! Здравствуйте. Турцев вышел в море. Дайте оповещение по флоту. Есть. Где Никитин с танкером? Танкер в порту назначения, товарищ Вице-Адмирал. Так. Нистовый на Зеленскаль. Значит, горючий на месте. Ну что ж, если это попытка прорыва в центральную Арктику, гостей встретит, Хорошо, что Никитин справился. Хорошо. Вопрос есть? Странная радиограмма от Никитина, товарищ вице-адмирал. От указанного объекта он находился на расстоянии 110 миль. А что же вас смущает? Несколько фантастично. Если офицер с моря передает шифром какой-либо факт, значит, он в нем уверен, явится, объяснит. В море всякое бывает. Продолжайте работать. Корабля. Да, кончается полярный день. Скоро наше время. Зимняя шторма, полярная ночка. Да. Спокойной ночи, ночка. Спокойной ночи. Тает снег в Ростоге, тает в дороге. Эти дни когда не будут. Мы будем спаминать. Эти дни когда-нибудь. Будем вспоминать о а друзьях товарища, где-нибудь когда-нибудь мы будем говорить, вспомню я приходу, И рано вам ездить помрю, и тебя зато. Ладно, беги. Кто? Я, Башков. Каким курсом идем? Идем в Кольский залив. Знал, что идем не тем курсом. Прошу успокоить. Ему волноваться нельзя. Шок и смерть. А вы не пугайте. Курс 90. Левый руля. Курс 90. Есть курс 90. Покажите компас. Прошу. Держите, несмотря на запрещение медицины. Идем в Кольский залив. А там, на воде, ваших никого в живых не осталось. Не то море. 40 минут в нашей воде держится человек и вечная память. Дайте руку. Да, задержана доставкой. Медик запретил вручать. А сына? А где они? В Полярном, штуке. Зачем вы? Да брось понимаешь? Когда кончали Академию, доктор? В этом году. В моря люди покрепче, доктор. Забыли поправку на материал. тише. Видишь, мучается. А если ему простучать, что радиограмму его приняли, успокоится, а? Давай попробуй. Спасибо. Толково придумано. Доктор, мы его успокоили, Алешу. То есть? Заболотный простучал ему, радио принял, радист М-11. Радио принял, радист М-11, он успокоился. Сейчас совсем спокойно. Напрасно. то Садовая двадцать четыре. Господа кавалеры, как говорил Суворов. В поранном отсеке осмотреться. Печь небольшая. Вода поступает слабо. Товарищи матросы, старшины и офицеры неистового. Поздравляю с победой. День. Сколько времени ушло все на это, а? Одна минута. Одна Долгожданная. Кто, думаете, первый увидел? Пашков. Тарапата увидел, тарапата. Состав второй вахты представляется к правительственной награде. Ну вот и все. Теперь все есть. У командующего в таких случаях два подразделения. С победой и с удачей. Победа дается трудом, а удача... С чем нас поздравлять? Отклонились на одну милю в сторону, обманывая месяц, и протаранили подводную лодку, которая косалась в этой точке. Кто виноват? Доктор, давай, вы знаете, Прямо по курсу трассы разрывы. Огонь многих кораблей! Конвой в составе 62 кораблей ведет бой с авиацией противника. Самый полный вперед! Есть самый полный вперед! Внимательность! 46, 50, 64... 136 немецких самолетов! Противника уходят в нас мест. Все самолеты уходят! В чем дело? Наши истребители СОСТа пересекают путь противника. На нашем бензине летят. На том, что мы доставили. Об этом можно сказать погромче. Людей пора. Правда. Товарищи, скучное занятие конвой. Начать зигзаг, закончить зигзаг, ход шесть узлов. Товарищи, бензин, доставленный нами, Сделал свое дело. Мы с вами участвуем в этом бою. Спишь, спишь, отдохнуть некогда. Кто так в море смотрит? В море смотрите пристально, воспитываете в себе привычку. Да, ну я просто так посмотрел. На моряку просто так, без дела в море смотреть нельзя. Смотрите и Все поругиваешь, надо бы и похвалить. Ражвы, да не за что. Для укрепления воли необходим процент удачи. Ладно, спросим что-нибудь полегче. Какая будет погода, штурман Венцов? Видите ли, при нынешней усеченной карте погоды прогнозы не точные. Европа не передает сводок. Война, война. А вы штурман-то военный? Европа не передает сводок. Вот почти тысячу лет назад здесь ходил русский кормщик Лошаков. В 1648 году казак Семен Дежнев. А потом лейтенант Балтийского флоту Дмитрий Овцин. Минин из Стерлигов. На шлюпе Тобол. Им Европа тоже не передавала сводок. Выйдет, взглянет на небо, посвистит художественным свистом и знает, какая будет погода. Вот и вы. Определяйтесь по природным признакам. Какая будет погода, штурман Венцов? Ну, знаете ли, я, к сожалению, не казак, Семен Дежнев. Эх, вы, морской человек. Шторм идет на нас силой от возьми до одиннадцати баллов. Корабль по штормовому изготовить. Корабль по штормовому изготовить. Корабль по Вот она наша акватория! Северный ледовитый океан! Горит, Победой или с удачей? Садитесь, садитесь. Сегодня летчики арктической группы отправили на дно 5 немецких кораблей. Это расплата за нашу потерю. С начала года таким образом у североморцев 126 побед. Простите, я вас прервал. Это... Номер моего корабля. Так мои матросы называли корабли. 126 побед. Шесть из этих побед совершили Дунайцы. Лучшей памятью о героях останется сама жизнь. Непоколебимо существующий Советский Союз. Ваш корабль делал черную работу войны. И только сейчас вернулся с моря с первой цифрой победы на боевой рубке. Но не в этом дело. Шли налегке, потопили, руки свободны. Подвиг корабля в работе, способствующий всем победам флота. Постановлением правительства Нисту и награжден орденом Красного Знамени. Носить вам, товарищ, по морям, краснознаменный флаг. Прошу садиться. Орденом Ушагова первой степени награждается бригада торпедных катеров. Орденом Красного Знамени 126 со славой погибший корабль. Дайте журнальчик. Алексей Филатов. А как звали Ласточкин? Илья. Илья Ласточкин. Алексей Филатов. И Илья Ласточкин. Нужно, чтобы запомнились с имена. надо. Ну, до свидания, товарищи. Поправляйтесь. Всего доброго. Поздравляю с победой. Да, видимость 20 кадров. Товарищ. Но сегодня-то встретимся, поговорим. Мистовый идет в море. Вам подписан приказ. Когда идем? Через час, минуту. Вот жизнь. Браво! Что, опять конвойные операции? Найдем на остров. О, это хорошо. Я так ждала вас. Вот привыкайте. Мы опять остаемся. Сохранно вам ездить поно. Я знала, что ты придешь.